«Наука и жизнь» 1982 год. Телематика. Наиболее рьяные апологеты телематики предсказывают, что уже недалек тот день, когда исчезнут обычные книги, газеты и журналы, взамен каждый человек будет носить с собой электронный блокнот, представляющий собой комбинацию плоского дисплея с миниатюр... миниатюрным радиоприемопередатчиком. Так, ну достаточно на этом. Понимаете, так, что быть. это такое? А сейчас это называется что? Умный телефон, да? Ну, вот да. у каждого практически присутствуют, да? Или вот планшет. такие пироги. Вот прекрасная дива, Пшила сама прекрасное платье. Вот в стиле 50-х-40-х. Ля рус. Красивый этот самый. Вот видите, вот 82-й год. Кто там, кого чего это самое, где-то придумал до этого? да ничего похожего. Вот она, журнал Наука и жизнь. Не было еще никаких этих самых силиконовых сисек. Ну, в смысле, силиконовой долины, ни в какой Калифорнии. Только тогда перевозили туда этих э, два института этих, как я говорил уже. Так, вот видите, как это самое, да творческие какие-то порывы. Это Пожалуйста. супер, блин. Вот, либо 70-х, либо чуть раньше, чуть позже. Вот такая вот, ну как, даже пропаганда это не назовешь. В одной пряжке, видите, антисоветчина, холодная война гонит, сами видите, кого. Вот, и этих самых. Бандерлогов этих. В одной пряжке. Нет, их э, объединяет не любовь горячая, а черная э, злоба. злоба, антисоветская уда удача. Поэтому в одной упряжке прут они скрипучий воз холодной войны. Вот так вот, пожалуйста, видите, это давно-давно, это, вероятно, в журнале, э, этот, украинский журнал был сатирический э... Перец, Перец, наверное. ага, Перец. Ну, да. Как это, как, блин, ну, это как? Все было сказано, спаслишь абсолютно правдиво. От лохокоста лишь этих самых, как это в семидесятых вот это показывали, как? какая война тогда была, кого там это сам? в 49-м, какое государство тогда стали создавал, это все так. наизнанку получается. О, О какие друганы. Так, что ну надо что-то показать там? Да ну надо, что-то особо, особо что-то хотелось показать Так, ладно, давайте По поводу этих самых, давай пока поищи, почитай, по поводу этих э, казаков Вознесу, говорят, что в России нет маскарадов, есть как минимум два Еще на день ВДВ маскарады бывают, когда за ВДВ часто будут кричать те, кто не служил Вознесу. Штукатурка баритовая, как маска от болезни. Главное верить. Это как вот этот пластырь, который высасывает. Ну а. давайте сейчас это покажем, потому что чуть позже она устареет. Сейчас Должен пока еще такая актуально. свежо. Вот, относительно недавно это было вытье. Давайте вот посмотрим, такая сатирическая Нифку картинка. Ура, наконец-то попали! Это же Ким Чин Ын, в смысле Польша. Ну, якобы они там целятся в эту самую, да, или в Южную Корею, или в Жапандию, вот, или в Америку, а попали полякам, да, еще и в трактор, блин, ой, блин. Вот, Экстрам... Трактор красный, наверное, ракета, как бык, на красная реагирует. О, о вот а это, это я это хотел показать, mm -hmm. вот оно. Так, это значит из этого самого. В подтверждение опять же этих слов, что я говорил, что никакого Китая не существовало. Жили там э, такие существа, э, ну, я даже не знаю, человекоподобные они были или нет. Вот. И вот как говорил моему... Дикоподобные, я бы сказал точно. А? Дикоподобные. Ага. Как говорил моему отцу, его когда-то вместе работали, да, э, и потом его сделали героем соцтруда, отправили в Китай и все такое прочее. Вот, ездил с такими визитами, ну, как Юрка Гагарин, катали его по всему этому самому, да. Вот, и этот ездил же что же там траливали. Он приезжал и рассказывал с такими глазами, вот, что этого Китая никакого нету там живут там полулюди, полузвери, ну, как Кирюша Гундяев, только эта сука говорила, типа, про наших предков. А на самом деле это вот эти вот, которые жили на вот этих землях, которые только-только появились, да. Ну, человекоподобные, вероятно, существа. Вот жили они в таких вот норах. Простите, этот самый, вот видите, в таких вот норах, вот они, видите, это даже не землянки, а просто нора, вот, которая прикрыта какой-то какой какой хренью, может, какими-то... Максимум, что я здесь могу еще сказать, что это палатка, обложенная для утепления ну, землей, собственно, ну, ну, это, опять же, палатку не, наш, не китайцы сшили, а им предоставили, чтобы они там не сдохли Ну, просто. скорее всего, что вот ну, эта вообще... академия наук вывела каких-то существ. Решили их расселять здесь. Ужас. Вот. И вот, все такое и прочее. Видите, какой это самый. Не травинки, какая-то пустынная блин, ни, блин. Ни, ни, ничего местность. Этого, ни леса скала, никакого нету. Понимаете? Ни деревьев, ни хрена. А теперь нам тюхивают, что в Китае там все зашибись. Все заводы там находятся. Там теплынь, хотя вроде бы далеко от экватора. там пальмы даже тут ходил. Антоха, Рима из Зада спасли. Да. Возможно, возможно, потому что, нули. блин, удивительно просто для меня, удивительно, вот, такое ощущение, что вообще их не существовало, их только начали творить, э, или выпал, выползковать, этих запустили из -за ада. Тварить, точно. Ну, вот. ну факт тот, что это в подтверждение вот нашли. А из какого это мы взяли? Из а. История да. России 20 век. Там 120 какой-то этот самый. Название у этого. Итоги победы. Да, что-то такое. Так что, если желающие, найдете. Может перекачать все-таки выложить. Ну, давайте сами найдете. Вот, видите, скриншот из этого вот. Ну там видео документальную какую-то хронику демонстрировали. О, надо будет каша копа. Вот показать. это давайте да, на этот да, самый. Да, на концовку да. все достаточно. Я хотел вот это именно в подтверждение своих слов показать. Вот, вот давайте вот так вот. На вот этом мы будем закругляться. Так, Но... как а раз. Раз. А, видите как? И хвостом, да, тоже. Ру... Да? Обалдеть Супер. просто. А? Классный снимок, добрый. Так, ну все, на этом будем закругляться. Да. Вот, надеюсь мы сегодня поле прокачали, вот, надеюсь, что найдутся желающие, Переда... даже не передаем эстафету, а ну, как бы продолжайте прокачивать его, поддерживать, поле. В, в поле, да. вот, воспринимайте это должным образом, усиливайте, укрепляйте, ну в общем, по желанию, вот, по желанию, противодействовать не нужно, вот, ну, Желательно это помогать, поддерживать. Можно добавить, вам еще жить с нами. Да? <смех> да. Вот. Если хотите жить, то противодействовать <смех> нежелательно. Не рекомендуем. <смех> так, в общем, закругляемся мы. Благодарю при, с превеликой э, благодарностью. Приумножаю эту благодарность всех, кто помогал в проведении потока, поддерживал. Благодарю наших модераторов за ссылки предоставляемые. Вот, значит, проводили мы на Ники смотровом, нашу трансляцию Наш поток Добавляйте, подписывайтесь, ставьте колокольчик Маяк смотритель тоже, переходите Это наш дополнительный канал Ресурс на ютубе Тоже подписывайтесь, ставьте колокольчик В соцсетях мы Наверное тоже как-нибудь проведем так сказать Освежающие потоки чтобы не забывали про него И в ВКонтакте, и в одноклассниках Добавляйтесь, друзья Я тоже. тут даже подготовил этот самый да Подготовил уже если кто там обратил внимание, уже есть эти же приглашения, так сказать, да, на ресурсах. Так, значит, это у нас среда. Вот, теперь у нас, значит, вечерка в скайпе будет в субботу, 26 числа. Вот, опять же, не в понедельник, а в субботу. Через 2 на 3, как обычно, встречаемся. Сегодня у нас среда. Вот, четверг, пятница, так сказать, постараемся расслабиться и что-то другое сделать. Вот, а... В субботу, значит, милости просим, давайте в 21, ну, 21 обычно мы встречаемся, ну, давайте также в 21, вот, встретимся в скайпе, кто желает, конечно, пообщаемся. Далее потом, значит, 363 живой поток, это будет во вторник, 29, -го, 9 -го. вот, будем проводить ВКонтакте, вот такие пироги, да, приглашение там тоже будет, но попозже, когда организуем это. <пыль> Вот. Ну а потом 364 уже в пятницу это будет, второе уже э, декаюня, да, ну вот, И в одноклассниках проведем, вот так вот, пока такое расписание. Да. Приходите в нашу группу ВКонтакте, э, никсмотровой свет маяка, э, телеграм-канал для непосредственного общения во время потоков «Маяк правды» тоже приходите вот, чтобы задавать вопросы комментировать как-то прямо потоки онлайн так сказать ну и там тоже выкладываются типа запрещенные особо ролики какие-то картинки спорные там есть и в аудио формате предоставленные потоки и всевозможные информации текстовая просто общение переписки вот что там еще живой журнал у нас есть текстовая в текстовой форме кто почитать любит, вот, всевозможная информация, те, те, так называемые эти наши вехи на пути просвещения. Все, все, все, то что в тексте там находится. Но все в основном, вообще все в сообществе ВКонтакте. Там еще проще все это найти. Ну и этот самый скайп, логин Олег Сергеевич 64 латиницей. Это все в чате вот есть, это все есть в комментах под всеми потоками, это есть в описании под потоками. Смотрите, интересуйтесь. Скайп это для общения на вечерках непосредственно. Вот такие вот пироги. Вознесу. В ВК от имени группы будет стрим или отличного аккаунта. Да, так от от Отлично, отлично. Так потому что мы попробовали. В группе меньше просмотров получается. Как ни странно. Сура Сувора. благодарю за поток. Всем светом, душам, всех благ. Михаил Маленков. благодарю за поток, родные. Очень светлый, добрый получился. Согласен, Миша. Так, ну все, сейчас будем закругляться, как обычно, традиционную концовочку сейчас зачитаю. Человечество имеет право знать правду. Свобода воли живой души – первейший кон мироздания. И посмеялись на эту тему, и по-серьезному поговорили, поэтому задумывайтесь и начинайте осуществлять все это дело, свое право послать всех, да, вот. ну и опять же, чтобы вас не посылали, да. соблюдать. На посылание был не было контрпосылания. Кто не начал, начинайте здравомыслить, мыслить, здраво жить. Благодарим за внимание, за помощь, за сотрудничество. Приумножаем жизнь, возвращаем земле матушки кроалете полете. Зло в любом виде запрещено. Живите по совести, как заповедовали наши великие предки. Правда это наше знамя, меч и щит. Всем, абсолютно всем, правда и справедливости, кто это осознает, тем добра, тепла и света. Сказано, сделано по совести, по чести, во благо. Свою волю озвучили этот поток, провели Олексин, Сергия, Иоанн, сын Олега, великие сыновья великого рода, пелюга и белый Ус. Пока. До следующих встреч.